Что, блин, опять что? Ли? Пошли лайфхаки снимать. Ты серьезно? Да. Я мой, я... Всем привет! Я думаю, что вы уже поняли, что сегодня вас ожидает очередная проверка лайфхаков. Почему я снова решила это сделать? Потому что вы попросили меня это сделать еще раз, потому что в прошлом видео я реально нуждалась в вашем мнении и вы мне его дали. Спасибо. Сегодня я снова буду проверять три лайфхака из инстаграма, которые меня заставили усомниться, действительно ли они работают. Разве не милый лайфхак для наших любимых кошечек? Особенно если они пушистые. И так как у меня две кошки, одна из них позади меня вроде бы копошится, а вторая пушистая и просто сидит и наблюдает, мы сегодня на ней проверим данный лайфхак. Окей, так как я глажу кошек, наверное, левой рукой, то именно левую руку я и буду уже юзать. А эту перчатку я просто выкину. Начинаю делать лайфхак, и тут я очень сильно переживаю из-за того, чтобы случайно эта перчатка не проплавилась. По ощущениям я могу сказать, что вот эта штука, она больше гладкая, чем какая-то шероховатая, и я слабо верю, что она будет реально собирать шерсть. Туся очень пушистая кошка. Когда я даже провожу вот так... Остается шерсть. Шерсть осталась только в местах, где есть щели между перчаткой и клеем. Но давайте попробуем устроить прям стресс-тест и будем теребить кошку и мацать ее, чтобы попытаться собрать точно такое же количество шерсти, как в самом лайфхаке. Прям очень сильно на нее давлю, максимально сильно. Прям по всем ее вот пушистым местам она упирается, ну есть, ну подожди, ну нам надо это проверить, кися. Сейчас результат явно лучше, но мне жалко было кошку, потому что я очень сильно на нее давила, чтобы набрать вот это количество. И мне кажется, что реально проще сходить в зоомагазин, купить вот такую вот расчесочку и чесать ей животное, Так и животному меньше стресса, и вам не нужно заниматься вот такими вот странными лайфхаками. Помните, я рассказывала вам лайфхак про кэшбэк-сервис Мегабонус? Сейчас проходит огромный конкурс «Мистер». И Мегабонус 2018. А чтобы принять участие, необходимо выполнить несколько простых правил: первое. Прислать свое фото в группу megabonus.com в ВК, Facebook или Одноклассниках с пометкой конкурс. Второе поделиться постом о конкурсе. Третье. Написать один отзыв о своем опыте покупок через megabonus.com в группу кэшбэк сервиса и быть старше 18 лет. Конкурс проходит с 7 марта по 2 апреля. Будут выбраны сразу 23 победителя. А выиграть можно смартфон, часы Apple Watch Sport. И многое другое. Ссылка на чудо-сервис в описании. Надо как-то это сделать. И я дико очкую все запороть, потому что у меня осталась только вот эта палочка. Если не получится, что будем делать? Давай. Скажем, лайфхак не работает. Проверка не удалась. Тупой лайфхак. Это уже DIY, не лайфхак. Чертка рукожопая. Ты неправильно делаешь. Вот такая вот спиралька у меня получилась. И теперь ее нужно как-то достать. К сожалению, остатки карандаша я не могу никак убрать. Они очень прилипли. Я боюсь, если я приложу усилия, то я просто всю конструкцию сломаю и испорчу еще больше, чем она есть сейчас. Я всунула и жду, когда засохнет резинка и будет готова к использованию. Беру волосы. Поросовываю их, раз, делаю оборот, два, третий оборот, и она порвалась. Я не буду спорить, что этот лайфхак действительно работает, но он сомнительно работает. Поэтому, если вдруг вы как-то чуть больше приложите силу, чем она может выдержать, то она у вас сразу же порвется, поэтому... Я не рекомендую вам пользоваться такими вот лайфхаками Проще потратить денежку и купить резинку И пользоваться ей, нежели вот это постоянно склеивать Накрутить на карандаш Потом это все раскрутить И вот мучиться с вот этим вот поросячим хвостиком Представьте такую ситуацию Романтический вечер Горят свечи Стоит шампусик Но тут вы случайно задеваете Предположим, что это случайно свечку, и она выливается на стол. Для этого мы будем проверять и использовать следующий лайфхак. Когда я увидела этот лайфхак, то подумала, но ну ведь можно же просто поскрипсти Давайте попробуем. Может, это не работает уже в наше время? Но как бы... Я отлепила, и ничего не осталось. Так что теперь, я думаю, пора приступить к лайфхаку. У меня есть бумажное полотенце, вроде бы там использовались такие, и утюг. Беру салфеточку и накрываю наш казус. Утюг разогрелся, и я очень боюсь его испортить этим дурацким лайфхаком. Надеюсь, он не испортится, а то меня мама убьет. Фу, ребят на нем водичка я боюсь за утюг больше чем какая-то блин вообще капец оно все течет Воу! это это работает Правда, я больше боюсь за утюг. Надеюсь, он теперь будет нормально работать. Парафинчик-то впитался. Салфеточка его забрала. Главное, если будете делать этот лайфхак, не держите долго утюг на нем. А то мало ли еще загорится, и что делать будет. Поэтому... Быстро, как я, прислонили, подержали, подняли, прислонили, поддержали, подняли. И этот лайфхак действительно работает. Вот такие лайфхаки мне сегодня попались. Лично мне больше всего понравился лайфхак с кошкой и. Сбором шерсти с нее, потому что этот лайфхак вроде как работает, но работает кривовато, но тем не менее им можно иногда пользоваться, если вам лень по какой-то причине купить расческу для вашей кошечки или собачки. Пишите в комментарии, что понравилось и запомнилось именно вам, и три лучших комментария попадут в мое следующее видео, как вот эти ребята. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментарии, если вы хотите продолжение данной рубрики проверки лайфхаков. С вами была я Тилька, всем пока, до новых встреч!